То есть на 29 день. Хотя этому, честно говоря, еще предшествовала предпродажная подготовка в офисе. Там силами четырех разработчиков был небольшой ремонт сделан. Вот. И подвижение. Значит.. Напомните, какая была начальная цена? Начальная цена была 5 миллионов. А резервная цена была 20. Сколько было входящих звонков? 68 входящих звонков. Сколько из них записались на просмотр? 37 записей на показы. Сколько дошли? На дверей. До показов дошло 17, 8 в первый день и 9 во второй. Сколько из них вступили в борьбу за объект? 15 человек, как 6 плюс 9, вступили в борьбу. И в итоге какая цена продажи? Цена, по которой был внесен задаток, 15,5 миллионов. Комиссия 6%? Да. Друзья, в этом месте можно, можно и нужно аплодировать. А сколько денег на рекламу потратили? Значит, сколько денег на рекламу? Значит, 50. Смотрите, здесь же. 50 тысяч рублей обошлась а, предпродажная подготовка. Надеюсь, собственник платил. Сейчас расскажу. И сто семьдесят шесть тысяч рублей обошлось продвижение. Из этих денег, из этих денег, а, собственник выдал сто тысяч и попросил меня ни в чем в себе не отказывать больше, из которых 50 я ему верну. Не потраченных? Компенсация по договору. 6 процентов минус половина, а, я половина понял. вложенного. Половина вложенного вы вернули да. после сделки. А да. вот 126 тысяч русских рублей, что совершенно неправильно, вложил в это дело Владислав Атакович. Но вы рисковый человек. Это правда. вот Значит, что еще, что еще было такого непростого в этой истории? Четыре собственника, и два лица, принимающих решения, то есть двое э, пенсионеров родили каждый по двое детей, дали денег, оформили на них на четверых и вот... Э, Слушайте, но ну вы не ищете легких путей. Весь этот колхоз, весь этот колхоз у меня на договоре эксклюзивном стоит шесть подписей, <свист> это правда, да. А, мало того, в процессе работы вылез арест на это помещение на одну четвертую. Это кандидат на сделку года. На, на, на, ну, ребята, у нас все отлично, все красиво, а там кто-то задолжал что-то, вылез арест, а, который а, пришлось снимать в итоге мне. Я обаял а, девушку судебного пристава, и она в свой выходной поехала в мытище писать заявление про среестр. Вот, это случилось, и тогда, тогда, 13 марта а, арест был снят, а 13 у меня был брокер-тур. А сколько приехал агентов на брокер-тур? На брокер-тур приехало в апогеи человек пять агентов по коммерческой недвижимости. Местные были или из Москвы Только все? Местные. Только, Только местные? местные. Теперь про торги. Значит, там была такая история. Покупатель, который, которого я сразу увидел как идеального, это люди, которые снимали в, нашем, в нашей стенке с другого торца помещение 150 метров под платную педиатрию. То есть купил в итоге сосед, да? Да, да, да. Они э, в дни торгов были за границей, лица принимающие решения. Зная, что так будет, я заранее с ними встретился, еще до показов. Я им сказал так, я вам не покажу это помещение, потому что я большому количеству людей пообещал, что показы только 19 20 -го. Так они как соседи на видели. Что он-то и делал, что нет, и это отдельная история. Так вот, в результате что получилось? Я им сказал, я показать не могу, я всем обещался, что этого не будет, поэтому для вас исключение я не делаю, вы Молод... не одни у меня. Вот молодец. Вот. Но я встретился у них в офисе с хозяевами бизнеса, с первыми лицами. Я пообщался с их юристом, я заранее послал их юристам весь пакет документов. И, кстати, отдельная песни «Пакет документов» – берите техпаспорт, изучайте документы сразу, готовьтесь к ипотечной сделке, потому что потом у вас на это времени не будет. И техпаспорт, который готовили две недели, пригодился в итоге. Так вот, я с ними уже предварительную работу провел для того, чтобы сократить вот этот путь от хотелки, лица принимающего решения, до принятого решения, потому что у них там начнется совет инвесторов, там еще чего-то, вот этот момент. Поэтому Uh, дальше что произошло, uh, торги, которые были 22 uh, в пятницу, 22-го были торги, они привели к тому, что у меня возникло три покупателя, uh, соответственно, 13, 14 и 15 миллионов. Три лидера, вы имеете ввиду, лидера, да? Uh -huh. Да, три лидера возникло, uh, 13, 14 15 миллионов. Но среди них не было покупателя моего, который приехал только там, в воскресенье. И вот у меня была ситуация. Или отдать за 15, а хозяева не согласны. Они хотели 20 же. Да, но на 15 они согласились угу. уже. И у меня был выбор. Или взять деньги и бежать. Или, как говорила, слуха, у тебя сейчас пристрелить или предпочитаешь помучиться. Слухов всегда отвечал, предпочитаю помучиться. Вот, и э, просто там был человек, который за 15, которого я никогда не видел, только по телефону с ним говорил, так вышел, от, через брокера пришел. А это люди прямые, я их видел, я с ними уже побратался практически, они воспринимали меня. В которые соседи. Да, в которые соседи, и, конечно, ставка была на них. Но рискуя потерять того, кто дает 15, я помучился и вырубил на 15 с половиной, хотя это было больше... Э, ну, и там и материальная часть была, конечно. То есть вот это вот э, случилось, э, торги после торгов. Как-то так вот вышло. И вот что важно, по поводу короны на голове, да, которая за 25 лет уже так как болт прирожавела, да, дали рекламу. Себестоимость выше средней, да, то есть не очень хорошая показать, а я же молодец, а у меня хуже, да. Количество звонков так себе. Количество записей, как у всех. Пришедших, опять как у всех, где же, где же оно? Где же вот то, что я молодец? И утешительные пристаки я получил. Во второй день показов пришло 9 человек, и все 9 человек оставили оферта. Давайте поаплодируем, друзья. И я успокоился. Вы поняли, что вы на верном пути.